Экстремальные перепады температур делали невозможным освоение космоса. Для того, чтобы справиться с этим, был создан космический утеплитель «Пир». Легкий, тонкий, энергоэффективный. Почему я использую «Пир» дома? Причины те же. Легкость монтажа, экономия пространства, надежность. Logic Пир» от «Техно Николь». Экономит до 20% пространства вашего балкона.